Привет, аудитория. У нас в плой Лиги Европы, матч между итальянской Аталантой и немецким Байером. Ну, пройдет этот матч в Италии. Короче, открыл я букмекера, увидел, что на победу Байера дают какой-то нереальный коэффициент 3,75. Остальные даже особо не смотрел, потому что, знаешь, Байер сейчас идет на подъеме. Отыграл ничейку с Бавари 1-1 в гостях, прошу заметить. Также не так давно разнес в гостях Барусю. 5-2 и находится сейчас на третьем месте в своей турнирной таблицы В Лиге Европы тоже показывает отличные результаты. Но Атланта, наоборот, находится на стадии спада. Игра неуверенная, нестабильная. Короче, совсем мне не нравятся итальянцы на данном этапе. Поэтому я не, не буду ничего выдумывать. Тупо ставлю на победу Байера за 375. Ну а вы же можете мне рассказать в комментариях, почему такой большой коэффициент дают на Байера. Может что-то я не знаю. Ну а так, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, стараюсь для вас сделать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, все, пока, до следующего видео.